Всем хайфшки, дорогие друзья, меня зовут Дэн, это канал Эксельс Games, но не торопись уходить, хочу сказать всего лишь несколько слов. Прежде чем ты переключишь этот ролик и уйдешь на другой канал, да, возможно, мой канал похож на других летсплейщиков, но пока ты не посмотришь и не дашь мне шанс, ты этого не узнаешь. Возможно, я могу стать тем человеком, с которым ты можешь провести вечер, если тебе одиноко, и я смогу скрасить твое одиночество. Смогу тебя развеселить, или мы сможем вместе поплакать, посмеяться, порадоваться, э, покричать с какого-нибудь хоррора. Правильно? Правильно. Поэтому этот небольшой коротенький ролик создан именно для того, чтобы показать и рассказать, что, возможно, ждет тебя здесь, и что ты можешь здесь найти. Этот ролик не описывает всего меня и не описывает весь мой канал. Но, тем не менее, ты можешь уделить немножко внимания ему и немножко внимания канала. Поэтому, и если тебе это понравится, добро пожаловать в семью. Welcome to the family. Поехали смотреть дальше ролик. Ну что, мы с вами опять отправляемся. Куда? Конечно, мы отправляемся в наш любимый Абадонет Хаус, в который я не хочу идти. И мы пойдем на среднем уровне сложности. Но, нет, подожди, давай не в Абадонет Хаус. Давай на Сайклон Стрит. На Сайклон Стрит. На среднем уровне сложности идем. Идем на среднем уровне сложности. Не потому, что я боюсь идти в Абадонат Хаус, а просто я не хочу потерять эм, предметы. Я куплю сейчас один термометр и возьму его сразу с собой. Все, и мы с тобой отправляемся на Сайклон Стрит. У нас вчера не получилось, в прошлой серии не получилось. И я очень хочу попробовать произвести сеанс экзорцизма именно на, вот, на, на такой сложности. Наверное, мы возьмем сразу термометр. И что еще мы возьмем? Два ну, давай стекло. У нас с тобой Паран... Паранорис. Паранорис. Я не успел прийти, у меня уже 96% рассудка. Так, хорошо, фаранорис. Паранорис. норис я иду за тобой. На улице, кстати, тепло. Относительно, 15 градусов, 10 градусов. Так может он на улице находится, зачем мы в дом заходим? О, здравствуйте, фонарик забыл включить. Смотри, дверь в ванну открыта. О, куклу Вуду добавили! Они добавили куклу Вуду. Да ладно, почему я раньше ее не видел? Мне первый раз попалась кукла Вуду. Ты посмотри, какая она криповая. Она очень классная. А как, а как ее... Вот так вот. Подожди, а я хочу ее рассмотреть. Просто можно, пожалуйста? Не хочет, да? В нее гвозди запихивают, и она кричит. Подожди. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Кукла буду есть. Давай мы температуру досмотрим сначала. А то сейчас я начну. А то сейчас я начну. Смайл. Понял. Oh no. Без скримера. Опять без скримера. Так, и здесь на улице дверь открыта? Фаран Норрис ее зовут. Или его? Фаран. Фа Фаган, Ну, как-то так. И здесь дверь открыта. Но как меня девочка из звонка испугала. Это было максимально страшно. Да, кстати, здесь можно вызвать кровавую Мэри. Блади Мэри. Блади Мэри. Блади Мэри. Хорошо. Я надеюсь, там дома никто не появился. Спасибо. Так, подожди. А если я куколку нашел в этом помещении, она не может быть здесь? Да нет, здесь 20 градусов. Слышали? Я слышал, как что-то поехало или подвинулось. Так, давай-ка мы свет, наверное, включим. Хорошо. Пока хорошо. Я не буду с ней играть. Не буду испытывать ее терпение. Стул, да? Нет, стул здесь был. Тогда... Подожди, чего не было. Дверь тоже здесь открыта. Фаран Норрис, ты здесь? Дай знак, покажи себя, прояви себя. Фаран Норрис. В любом случае, температура должна быть низкая. Где-нибудь да должна. Фаран Норрис, ты здесь? Фаран Норрис. О, походу, вот она здесь. Температура резко упала. Смотри. упа па па па па па Да, она здесь. Она здесь, она здесь, она здесь, она здесь. Мы ее нашли. упа па па па хорошо. Лимба. Пожалуйста, пожалуйста, прекрати. Она тут. Все, я ее нашел, она здесь. Можно как-то мы градусник бросим. Не хочет она бросать его. Первое. Осмотрим помещение на... На предмет эктоплазмы. Эктоплазма может быть где угодно. На стуле. На столе, на печи, на стене, на столике. Надеюсь, на полу она не появляется. Я помню, была у нас как-то серия, когда демоверсия только вышла. Эктоплазма появлялась вообще на стуле. Это был бред. А потом этот стул. Этот стул был скримерский. И этот стул просто уехал в другую комнату. И вот если бы мы не успели ее найти, и стул бы уехал, что бы было. Так, ну я пока ничего не вижу. Предлагаю зеркальце оставить здесь. Что по температуре? Ну да, 10. Меньше 10. Она тут. Она уже бросалась чашкой. Она такая девочка активная у нас. Но куклу Вуду мы обязательно испытаем. Я первый, первый раз нашел здесь куклу Вуду. Это интересно. Это интересно. И вот интересно будет посмотреть, как эта кукла Вуду работает. Я надеюсь, мы доживем до конца и сможем эту малютку запустить. Вон она стоит, а, красотка. Жалко, нельзя присесть. Присесть и рассмотреть ее. А она классная. Я так понимаю, как только мы последний гвоздь сердца загоним, начнется какой-то гост-эвент, скорее всего. Либо как это будет, ну, похоже на фазмофобию, когда ты протыкаешь ей сердце, и она такая побежала, побежала, побежала, побежала. Но это ходить в подвал, в самую дальнюю комнату, вверх-вниз, несколько раз. Замечательно. В этой игре нельзя быть сильно внимательным. Потому что если ты будешь вот так вот внимательно все рассматривать, появится скример, и ты поедешь к психотерапевту. В лучшем случае. В лучшем случае тебя просто замотают во что-нибудь. В смысле? Так, минусовая температура появилась. Отлично. Появилась минусовая температура. Улики, минусовая температура. Так, если она напишет... Если она напишет на холсте или появится SG, я не увижу, у меня нет видеокамеры. Хорошо, пошли дальше. У нас еще есть отпечатки. У нас еще есть ЭСГ. Так, МП. Отпечатки МП. И, по-моему, у меня больше никаких инструментов там сверху не было. Фу, я подумал, атака началась. А это она... Она огонь зажгла. Интересно, они переделали тот момент, что скримеров очень много, потому что я помню, когда заходил, скримеры были на каждом шагу, и ты просто вот такой вот дерганый сидишь с эпилепсией. А, еще есть микрофон. Ну давай, все, возьмем, да пойдем. Сейчас надо будет за микрофоном вернуться. И возьмем куколку с собой. Она как будто танцует. Но гвозди в нее криповые, напиканы. Пожалуйста, только не атака. В прошлый раз, когда я был в этом доме, я гулял просто понизу. И пошла атака. И он прибежал прямо ко мне. Я даже не знал, как спрятаться и куда спрятаться. Подожди. Отпечатки, если будут, они будут сразу. Может, на этой двери? Так, а подожди. Кстати, а как и где еще могут быть отпечатки? Здесь конкретно. Нарисовала что-то? Нет, не нарисовала, кстати. Тише, тише, девочка, не буянь. Пара Норрис, нарисуй на холсте. Блять. Оооо, хорошо. Ой, блять! Тише, ты! Почему ты такая жестокая? Вот это хорошо было. Дверь не закрыла? Дверь не закрыла, так что, скорее всего, отпечатков не будет. Очень вероятно, что отпечатков не будет. Фаран Норрис, дай знак. Ты здесь? Покажи себя. Давай еще раз осмотрим зеркало. Скорее всего, где-то будут следы эктоплазмы, которые я... Ой-ой-ой. Проп... КМП всего лишь два. МП всего лишь два, Нас это не устраивает. Два мало. Давай больше. Так, ладно, я не вижу ничего. 2 МП мало. Давай больше. Паранорис. Can you hear me? Она не рисует на ЭСГ. Она не показывается. Только минусовая температура. Без отпечатков пальцев. Правильно я пойду? Блядь. О, бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Нихера там бычара здоровый. Пошла ты в жопу. О, сука, я только что просто родил. Пиздец. Блять, атака! Блядь! Пиздец, нет! Ха -ха -ха! Вот тебе и призраки на средней сложности. Ладно, хотя бы страховка была, но это кто был? Они. Почему такой реактивный они? Ну что, попытка номер два. Поехали на Cyclone Street. Не знаю, что у нас получится, конечно, в этот раз. Но, блин, постоянно он нас убивает. Мы не можем ни добраться, ни собраться. И мы потеряли куклу Вуду. Вот это, наверное, самое печальное, что могло быть. Я так хотел посмотреть, как она работает. Но нет же ж, блядь. Блядские они. Ненавижу тебя. Так, ну, вроде как не здесь. Здесь 20 градусов. Хотя в ванной довольно-таки прохладно. Смайл. Все? Почему Олесю скример напугал, а меня не пугает? Тихонько. Тихонько. Смотри-ка, двери открыты. А, да нет, нет, нет, да нет. Посмотри, здесь температура тридцатка. Представь, дверь открываешь, на тебя вываливается просто. Ууу, и ты такой, ну туда же. К этим... В белые стены. Хорошо. Знаешь, что самое забавное? Понял, извини, пожалуйста. Я не посмотрел, как тебя зовут. Но на улице прохладно на улице проходит чего 92 процента рассудка паулин гонзалес о вы мексикан итальян мучающий значос паулин гонзалес хорошо паулин да ты прикалываешься хватит лампочки ломать это где она наверху балуется она балуется наверху паулин гонзалес ты здесь Что происходит она где-то здесь баловалась только что шкафчиками паулин гонзалес ты здесь Это дождь так бьет. Стоп пс! О, ты что там делаешь? Вот это хорошо сейчас было. Пс. Псык мне, блядь. У меня мурашки опять бегают. Паулин Гонзалес. Павлин Гонзалес. Оказывается, а что она не здесь. Ну, за градусником все ок. Но градусник хотя бы должен до десятки опускаться. Даже если не минусовая температура. Короче, это не тут. Но я точно слышал, как она играла со шкафами. Именно в этой стороне. Я так экспертно находил призраков. А сейчас просто какой-то... Да в смысле? Какой-то пипец происходит. Так, карта 2 есть Хорошо Опа, тут температурка снижается Паулин Гонзалес Да нет, не здесь она Она возможно может быть вообще вот здесь в коридорчике Смотри-ка Если она опять в этой комнате, просто я рехнусь Паулин Гонзалес Ты здесь? Лимба Ну если что, хотя бы хоть подальше убегать. Так подожди! Температура везде отличная! Давай медленно пройдусь. Еще раз. А что если она вообще здесь на лестнице? Температура до 25 градусов достигает. Ну двадцать двадцать О, в коридоре, что ли? Ну, это улицу я сканирую, правильно? Нет? Так она прям на входе. Паулин Гонзалес, ты здесь? Она вот тут. Ну смотри, температура упала. Сейчас поднялась. Вот она здесь. Получается. Паулин Гонзалес, ты здесь? Понял вас? О! Блять, Крестов понатыкала! Ты что, тварь? Понял, ты здесь. Вот она здесь. Вот она тут. Фу, блядь. Прикалываешься надо мной или что? Но это было хорошо. Такого, такого скримера? Есть! Нашел! Все правильно, она тут. Так, она здесь. Она в самом начале. Какая прелесть! Так, у меня есть э, улития. У меня есть следы эктоплазмы. Пошли сейчас возьмем все остальное. Не надо хоть далеко бегать. Можно даже через окно будет смотреть, нарисовал он там что-то или нет. Но тот чувак в окне, он, конечно, меня взбодрил немножко. Он меня взбодрил. Я еще хочу попробовать провести сеанс экзорцизма. Сколько у меня рассудка? 66. Очень мало рассудка. Могу не успеть провести сеанс Так, чтобы в окошко было видно, если что. Так а тут ни хераше чуть не видно. Подожди, надо нормально поставить. Чего я ставлю как лох? Паулин Гонзалес, нарисуй что-нибудь. Покажи себя на СГ. А так я если что через закрытую дверь вижу. Она точно тут, потому что следы эктоплазмы. Короче, пошли за остальными материалами. Материалами, дебил. ЕМП и температура. И надо еще будет в микрофон с ней поговорить. Рассудок падает, да? Не, 66, кстати. Возможно, я очень долго в темноте ходил и рассудок поэтому упал. Павлин Гонзалес, Павлина, Павлинка, Гонзалес, Павлина, Павлин Гонзалес, ты здесь? Да она здесь, ну что ты в самом деле как маленький? Или мне кажется она вообще вот тут? Хорошо, хорошо, хорошо, побалуйся еще, побалуйся! Так, но она не рисует. Температура везде низкая. И тут, и там. Тихо. Что это было? Что это было? Так, отпечатков я не вижу. По крайней мере, здесь. Но если она со шкафом баловалась, могло бы здесь. Тут, может, отпечатки есть. так отпечатков нету и как мне тогда тебя искать Ну пошли остается микрофон поговорить возможно она выдаст себя микрофон и какой-нибудь СГ уже давным-давно сработал но я его профукал рассудок 61 это хорошо что дверь закрывается на меня и у меня есть все шансы выжить и здесь нормальная физика а не так что дверь через тебя проходит паулин гонзалес дай мне знак Паулин Гонзалес, ты здесь? Поговори со мной. Ты меня слышишь? Ты меня видишь? Ты добрая. Ты злая. Can you hear me? Give me a sign. Дай нам знак. Минусовая температура пошла. Пошла минусовая температура. Демон Райджум Мюлин Агаш. Агаш. Так, стоп. Я могу посмотреть, что может быть. ЕМП быть не может. Отпечатки рук быть могут. Рисунок быть может. СГ быть может. А, ну 4 осталось. И микрофон быть может. Хорошо. Дай мне знак. Паулин Гонзалес, поговори со мной. Ответь мне: ты добрая? Ты злая? Блять, атака началась! Ебать, она страшная. Я надеюсь, я смогу сбежать. Я надеюсь, я смогу сбежать. Время, время, время, время. Пожалуйста, сбеги! Да нет! Ну, хоть страховка помогла. Мюлинг. Очень тяжело одному на среднем уровне сложности. Призрак себя очень тяжело показывает. Хотя вчера я спокойно их находил. В прошлом видео я спокойно их находил. Ладно, блин комом, как говорится, но ролики, ролики есть ролики. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями в комментариях. Всем вам желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю всех за просмотр.